Брайан начал курить в 13 лет. Он никогда не думал, что 20 лет спустя курение убьет его и он оставит жену и детей одних. К 33 годам он уже выкуривал более чем по 2 пачки сигарет в день. Время от времени Брайан задумывался о том, что надо бросать курить, но никогда всерьез не пытался. Брайан Кертис, молодой мужчина, жил счастливой жизнью со своей женой, маленьким сыном и девятилетней дочкой. Это фото сделано 29 марта за 10 недель до смерти. 10 мая ему исполнилось 34 года. 2 апреля, почувствовав колющие боли в легких, Брайан обратился в больницу и был направлен на обследование. Диагноз указывал на рак легких, давший метастазы в печи. Этот последний короткий отрезок жизни Брайан посвятил тому, чтобы как можно большее число людей увидели его в таком истощенном и теряющем последней крупицы жизни виде. Чтобы люди поняли, к чему может привести курильщика курение, совсем неожиданно. Возможно, если бы они могли видеть его в павшие щеки, как ему трудно становится дышать, может быть, это их напугало бы. Эта фотография была сделана за несколько часов до смерти Брайана, 3 июня, когда жена Бобби и сын Брайан-младший находились у его постели. Молодые люди думают, что рак бывает у пожилых, 60-70-летних, а не у 30-летних людей. Луизы Курти с маме Брайана было 57 лет, она курила с 25 лет. Брайан всегда больше переживал за здоровье своей мамы, чем за свое. Он говорил «Мама, не волнуйся за меня, беспокойся о себе, я здоров». Даже болезнь и смерть сына от курения не смогла повлиять на нее отказаться от сигарет. «Я просто не могу это сделать сейчас», — говорила она, хотя и надеется, что, может быть, она сможет это сделать после похорон. Сейчас сигареты с фото Брайана продаются в Австралии с такой надписью. Брайан был подростком, когда закурил впервые. Как и многие другие, он никогда не думал, что курение его убьет. Он умер в 34 года, прожив лишь 47 дней после того, как узнал, что у него рак легких. Он хотел, чтобы все узнали, что случается с теми, кто курит. Брайан Кёртис очень хотел бы, чтобы вы не курили. Бросай курить сегодня. Бросай курить прямо сейчас. Бросай курить в эту минуту.